Здравствуйте, всем канале Магодет Мисокового Папа Тема арабские кубики Сегодня у нас будет сборка Я все всегда оборачиваю в скотч Любая книга, которая заходит в мой дом Она оборачивается скотчем Любая книга что Как бы то ни было, как аккуратно не обращайся Всегда все пачкается, рвется, бросается, кидается Все что угодно, бывает переезды, заезды У нас часто, часто путешествуем а, Вот как бывает когда, например, таблица висит, на нас скотч на двух этих трилетках она была, и вот просто дети бегают, бегают, раз, оторвали, оторвали. Когда она скотчем оклеена, никогда такого не будет. Поэтому, чтобы оклеить скотчем, нужно что сделать? Либо вот так вот скотчем клеить, то есть мы клеим, берем скотч и погнали его, так, вот так лежит. Вот так, okay. Okay. То есть мы либо вот так вот его будем клеить, либо будем клеить его вот так вот. Вот так вот проблематично клеить, вот так вот легче, но как бы стыков больше. Тут кому как нравится. Есть два типа скотча, которые я вот обычно применяю. Либо вот такой вот, либо вот такой. Он пошире. Не знаю, дороже или нет, никогда внимания на эту ерунду не обращаю. Просто покупаю то, что нужно и все. Просто если это надо, это надо купить. Без этого никак. Дорого или недорого. Ну вот так вот она продается по такой цене. Дорого по сравнению с чем? С колбасой дешево. По сравнению с хлебом может быть дорого. Поэтому вот с этим скотчем широким таблицы клеить, если будет меньше стыков. Но с ним возьми больше. Я его на кубики оставляю. Хотя вот... Лучше вот заморочиться конечно, сейчас мы это посмотрим как сделаем, заодно этот уголочек приклеим Первый у нас попасть сложно, плюс вот этот кусочек еще нужно поймать И надо чтобы вот эти стыки, они были, ну хотя бы как-то приближены вот к этому, чтобы оно эстетично смотрелось И ноготь нужен, ноготь, может чем-то этот, я обычно ногтем все это, потом сейчас покажу Не попаду, сейчас. Первое зацепить. Потом просто не на край ничего не поставлю. Ну вот я вот прям вот сделал бы прям вот по самой вот этой, где желтый начинается цвет грань, прям по ней. И как раз хватит туда загнуть на ту сторону. Так, и нам еще вот это надо будет попасть. Так, осторожно. Равняю. Отрезать, если ее, будет, наверное, удобней, но она болтаться будет. Так, я здесь. Сейчас первую я отрежу, а просто она поет Азия делает. Все. А-ха-ха. Что -то не -то, Все, выравниваем. Так, чтобы вот просто без помощников, да, пока никто не держит, это как бы сложно тут попасть вот первую. Сейчас главное ее вот ровно сделать. Поэтому. Все, и пока сильно не прилипло, нужно сразу <coughs> разгладить все, чтобы не оставалось пузырьков. от этого края туда куда у нас выходит да сделаем выйдем чтобы вышел воздух есть. так теперь вот этот уголочек мы сразу приклеим стороны вот этот Так, все, вот этот кусочек тоже попали. Сейчас что я сделаю? Просто вот так вот я оставлю. Ничего больше не буду убирать. Не буду. Вот так вот я оставлю. Просто на этом столе ее сделаю ровно. Да, вот эту часть. И все. Все, вот так вот она останется. Теперь она у меня держится, мне теперь проще. Теперь следующую я сделаю в нахлест. Чуть-чуть. Сильно мало не сделать надо, потому что если влажное помещение, потом там, короче, в общем, проблемы будут. <связать> <связать> Поэтому, дальше просто Среднятку. Пока она не разглажена, она хорошо отходит, так, ну как хорошо относительно. То есть нам надо как бы получается середину вот так вот поймать, более-менее середина, чтобы у нас стало. Все остальное можно делать какими-то этими приспособами. Ну, как бы я вот так вот обычно все. Так. все. Дальше просто ногтем это все быстро Если ногтем не сделать можно не ногтем конечно Какой нибудь пластмасской Чем выгоняют? эти, Кто клеит пленки они знают Вот Ну, я так уж Побыстрый Короче, надо чтобы не осталось Никаких Никаких пузырей и чтобы не осталось таких вот мутных как бы частей на этом скотче все вот это пух еще пуховика все вот так вот нормально не осталось никаких воздухов все четко теперь дальше я бы все-таки вот это все теперь немножко завернуть надо потому что оно потом, если друг на друга будет накладываться, уже не так. Поэтому лучше сейчас эти края завернуть. Вот так, Короче, если очень много всего этого делать за раз, но как будет болеть. Если это делать периодически, то не будет болеть. А периодически делать проще. Потому что вы, когда будете собирать кубики, делая это с ребенком, будет намного лучше как бы самому ребенку. И поэтому можно делать по необходимости, например, на сегодня вот мы просто открываем и все придет, То есть мы открываем, молим сами. И у нас здесь... Вот, и у нас первая буква идет РА. И все, что для этого нужно, два кубика. Олив и РА. И соответственно. Ну и харакеты. И все, что для этого нужно для первого занятия, мы можем собрать э, за один раз. То есть не надо собирать больше. И дальше мы уже будем постепенно-постепенно добавлять. Можно сразу собирать, но лучше в этом порядке, чтобы потом, когда занятие придет, уже не, как бы не, не, не тратить время на.. Э, Красавчик взялся, прилепил сюда. Сторожен, сторожен, сторожен. Скотч это вообще крутая штука. Скотч большие витринные стекла разбитые держит, это я из опыта вам скажу. Когда надо ставить стекло, а его нет в наличии, просто скотчем клеишь и большое стекло, которое вес 150 кг его держит. Так все, вот это вот к столу лучше прилепить так, чтобы часть все-таки была со стола, потом легче будет отделать. И потом одно на другую зашлепать. Все, эти края Нужно просто загибать туди аккуратно. Ну или неаккуратно сзади зависть уже как. Главное, чтобы она ушла туда и все. Все. Вот и такое. Все, здесь также угол подрежем и загнем туда. Все. Когда смотришь другие видео, ну, других людей, всегда кажется, что ты вот точно лучше сделаешь можно потом по периметру еще один сделать по периметру потом можно будет еще пройтись один скотч сделать для того чтобы вот, прям вообще окончательно края чтобы были прямо вот, вот, закрыты все, все, как можем все сзади там без разницы есть или нет пузырей это уже там вам без разницы абсолютно. Все, главное, что все загнуто и все у нас приклеено. Не оставалось воздуха. Он просто под воздух, где он лазит помещение туда сюда. Она потом ну, вообще нехорошо, лучше сразу все это выгонять. все. Все, вот это мы сделали. Теперь можно вот здесь его уже чем-то поставить, да, что-то сюда. Так, бам. так, вот здесь. Вот так. так и вот сюда теперь все положили, все, дальше все гораздо проще, тяпляк и готово, короче. Где пузырьки видим, догоняем. Потому что когда, если здесь остался пузырек, следующий сделаем слой уже потом не выгонишь. Все. Все, вот я его вот так вот делаю, то есть не вот так, а вот так и вот так вот его, вот так вот его прислоняем все и зазорчик делаем и ориентируемся на вот эти полосы на таблице чтобы нам в сторону не уходить где-то что-то уходит туда сделали потом следующую немножко сюда и она будет так более-менее ровно Еще я говорил, что можно будет комплект собранный купить. Вот этот комплект, который собирается, он уже куплен. Поэтому если нужно кому-то собранном варианте покупать, нужно заранее эти вещи как бы, заказывать. Потому что не всегда бывает свободное время, чтобы этим заниматься. А времени на это ну, необходимо да, какое-то. Поэтому определенное. Поэтому лучше все-таки заранее заказывать, кому нужен сразу комплект. Уже собранный, а тем более со скотчем все это сделано, чтобы было это еще дополнительное время. Поэтому заранее заказывайте, мы тут как бы помастырим, если что, по необходимости. Ну и строить будет, конечно, чуть-чуть подороже, однозначно дороже. Так, все, Есть смешные люди, которые говорят, что все хорошее должно стоить дешево. Ну, я так не считаю. Все хорошее должно стоить денег. Все, и здесь просто его равномерно так же бам. Загибаем. И края очень хорошо все, чтобы тут вот, вот, ничего потом не находило. Все. И с этой стороны. Оп. Теперь уже все. С каждым остальным этим будет уже проще будет проще и даже в самом конце тоже будет проще потому что уже есть где прижимать в общем все и вот так вот получается у нас вот такая штука теперь ее порвать будет ну сложно то есть наверное растянуть можно будет порвать сложнее то есть, скотч прям такая штука всё. и она немножко цвет будет чуть-чуть сочнее здесь она как бы такая бледная желтая здесь она уже прям вообще будет прям нормальный такой цвет будет видно да? вот так вот это все будет все и дальше потом кто ну, то на иголочке делает кому как удобно можно просто тут скотч тут скотч на 4 части его можно сделать на 4 части закрепить и здесь еще посередине закрепить ну если по всему периметру сделать на скотч будет еще лучше Тогда дети не смогут бегать зацепить вот здесь уже цепляли вот погнули в общем они тут не собраны скотч не обкатанные, из цели. короче и вот. Здесь немножко этот загибали, да? Все. То есть с таблицами разобрались, как их оплеить. Так, дальше. Дальше у нас кубики в кубиках. Так, методичка. Молимся. Молимся они тоже. То есть нужно оплеивать вот так. То есть вот так оплеивать. Обклеиваем обклеиваем, обклеиваем, обклеиваем, обклеиваем, тоже ну вот как бы не знаю кому как, но я вот эти вот все предисловия обычно вот ну заклеиваю, ну вот конечно хорошо вот, вот кто там написал вот, Макс Люди вот что вот он составил все это это вот можно один раз прочитать, но ну, в целом все что вот например вот не надо лично я вот так вот увожу все это вот да и вот например вот то есть все эти предисловия там, всем спасибо, кто все что сделал, молодцы. И потом просто вот так вот первый скотч, который я сюда делаю, на это я сразу заворачиваю вот на эту, загибаю. Чтобы мне в следующий раз, когда я открываю, чтобы я книгу взяла а не предисловие. И после этого, как бы, это будет очень удобно. Ну, лично для меня так, сами как хотите делайте. Здесь тоже самое, вот оглавление надо, да, например, там, его оставите. но вот это вот, как бы, ну... Я не знаю, кому нужно, оставить, кому не нужно, вот так же можете. Просто вот два листа сразу вот оборачивать вместе их. Так, ну все, и здесь получается, загибаем книгу досуда, сколь загибаем. Здесь просто подрезаем кусочек. Так, с этим разобрались. Теперь кубики. Но как не надо, я сейчас тоже покажу. Тут есть там экземпляры совсем уже. Собирали. То, что вот где не доклеено, там скотчем дожмется и доклеится. Так вот щель, если остается не доклеена, это не проблема. Когда скотч будем загибать, это все прижмется и подклеится. Это не проблема. А проблема бывает, когда вот остается вот такая грань. Когда вот эту грань туда загнули глубже, чем нужно. И вот это вот остается. Вот такая вот бортика. Когда скотч будете и здесь будет воздух. И она будет ну, не очень удобно, даже берешь. Здесь она вот мягкая, вот где она сгибает. А здесь получается как бы вот такой бортик. То есть его без скотча вот точно так не оставишь. А однозначно без скотча не оставишь. Он здесь постоянно будет, ну все, его разорвут. Поэтому <сёк> надо собирать правильно. То есть мы возьмем, а, нам нужна бумага. Бумага. Нужны, нам нужна мятая нам бумага. Нужна мягкая бумага. Не альбомные листы, там, а именно вот от, от тетради. И лучше использовать все-таки тетради использованные, да, там, ну, то есть какую-то бумагу, которая использована. Потому что деревьев и так вырубается очень много. Поэтому лучше все-таки использовать уже использованную бумагу. Ее там все равно никто не увидит. Все, нарезаем кусочки. Раз. Два. И вот так вот нарезаем. Такие вот полоски мятая бумаги. Мятая нужна. Просто нам нужна мягкая бумага. Вот на один кубик, на один кубик нам нужно вот таких вот 5 бумажек. Все. И потом немножко так. Это все. А Это нужно э, на все кубики, кроме нескольких. Так. И Нужен картонный, такие же картонные, для других кубиков а, В методичке так и описаны, какие кубики и в какие они нужны а, картонные, какие бумажные, а в какой кубик буква R у нас идет и, и то и то, то есть, Потому что она в зависимости от того, с каким горогатом приходит, она бывает мягкая, бывает твердая Поэтому там и твердая, и мягкая То есть это нам нужно для того, чтобы когда мя... общем, у нас должна быть мягкий звук, чтобы получился. Поэтому мы туда вот таких 5-6 бумажек закидываем, нарезанных, смятых. У нас получается мягкий кубик. И чтобы вот твердый получился, мы туда поставим э, как -таки, такие же, но картонки э, Мы лично сами делаем финиковые косточки. Э, кто, например, ну, в каких-то этических соображениях не хочет финиковые косточки, пускай делает, как в пособии написано, картонные, туда картонные полоски бросает. А кому проблем нет, то финиковые косточки. А если вы будете заказывать кубики уже собраны, тогда уточняйте, кому нужен картон туда засунуть, кому нужны финиковые косточки. Только не просите кубики с финиками и не говорите что вы сами косточки оттуда достанете мы так не сделаем мы финики сами съедим мягкие кубик у нас есть собраны теперь нам нужно твердые собрать чтобы просто показать как это бывает пособие тоже оборачиваем скотчем опять так так так так так, так. А, тут тоже есть как вот, ненужные страницы ну, то есть их можно один раз прочитать и все вот тут уже по желанию то есть Тут уже предисловие со смыслом и тут подписано мною, но ну, можете тоже это все один раз прочитать и сделать голдовство вот так. Но ну, вот вступление уже как бы нужно оставлять. Ну и в конце тоже вот эти штрих-код там и все вот это, это можно тоже вот так вот одну например убрать. Дальше уже все нужно. То здесь тоже можно прочитать один раз, ну и запомнить, что кто автор и вообще. И все это тоже упаковать в скотч чтобы это все не залохматьлось. Теперь нам нужно... Так, ну, давайте мягкую букву возьмем... Иха, возьмем букву. Зеленые кубики у нас идут без наполнителя. А, белые кубики, не, не кубики, а, как параллелепипеды или как назвать, они тоже идут у нас... Паралипипипиды, ничего не знает. В общем, они у нас тоже без наполнителя идут. Теперь надо собрать... Твердый, чтобы сразу у нас косточки задействовать. То есть мы что сделаем? Когда мы собирали первые разы, в общем, можно собирать кубик. Да? Например, сделать его грани собираем. И сделать, например, на когда клеим вот эту грань, можем сделать на скрепку. То есть скрепку сделать и сюда скрепку сделать. Вот так скрепочку вставляем. То есть... и... Вот эта скрепка, она вот все как заклеится, да, мы ее потом убираем там, потом следующую клеим, да. Потом вот эти грани там загибаем уже, и дальше уже вот эту, вот эту грани проклеиваем, вот эту грани клеим, и дальше мы уже собираем все, да. То есть скрепками я делал, но потом пришел к выводу, что все-таки удобнее делать э, резинками. Так, нам нужен клей-карандаш. Я обычно вот этот Эрик Краус, да, вот его беру, он там самый он дорогой по сравнению с другими, по сравнению с колбасой, как мы помним, дешевле, но с другими клеями он как бы такой, он клей-карандаш самый дорогой считается, вот он хорошо держит, мне нравится, то есть я его беру, я лучше возьму его и мне его хватает надолго и у меня есть результат. Потом мы брали другие, там клей дешевле, все. Ну, платит дважды, дурак трижды. То есть теперь надо что сделать? А, грани нужно не до конца, как бы зажимать, не до конца. То есть эти мы сейчас прогибаем, да? Сейчас скажу еще раз. То есть этим мы прогнули грани, вот эти основные грани. Теперь вот эти грани, которые на склейку, они должны не до конца быть согнуты. Чуть-чуть как бы не дозогнуты, так скажем. То есть вот как бы на 45 градусов, да? так, чтобы она, ну, чтобы она не, не, не загнута была. Вот, вот так вот и все. То есть просто.